Настоящая. Вот я с ней могу, она какая на сцене такая в жизни, при этом она делает феноменальные результаты, при том, что у нее двое детишек, семья, она много путешествует, и у нее шикарные фотки в инстаграме, вот реально, когда я смотрю на ее фотки в инстаграме, я понимаю, что мне еще работать и работать над личным брендом. В общем, человек, чей инстаграм самый крупный в России, а может быть и в мире? В мире В мире! Почему вы не Мир, тему женского инвестирования. И вот 90%, я не совру, это девушки. Есть 10% мужиков, которые подсматривают, но 9 из 10 это такие же, как и вы, которые начинают, уже начали и не успешно инвестируют. Я был у нее на конференции 6-7 октября в Сочи. Это самая крупная конференция, которая вообще когда-либо проводилась. Насколько я это видел, я посещал много инвест-конференций, это моя, у меня четверг, это день инвестора, я каждый четверг занимаюсь тем, что я прокачиваю с теми инвестиций. И я подписан на Милу один из 10% этих мужиков, которые подсматривают, что она делает. И когда я приехал на ее мероприятие, там было невероятное количество инвест-стратегий, и, и в каждом, и в зале стояли, не в зале, а в коридоре стояли плакаты а, с красивыми девушками и их результатами. И вот, знаете, Мила — это тот случай, когда не надо выбирать, надо ли быть умной и богатой. Я шучу. Богатой и красивой. Умной и богатой. Она сразу и умная, и богатая, и очень красивая. На этой сцене Мила Коватова. вообще в России, которую когда-либо кто-либо проводил по совершенно различным инвест-стратегиям. И это действительно наша победа, это очень круто. И сегодня я постараюсь в рамках своего выступления поделиться с вами своими находками, поделиться с вами своим опытом, поделиться тем, как мы дошли, собственно, до жизни такой. И я очень благодарна Евгению, я очень благодарна Ане Арслановой за то, что они создали такое невероятное мероприятие за то, что нас всех с вами здесь собрали. Девчонки, кто уже с кем-то познакомился и получил прям невероятное вот от знакомства просто, вот уже кайф, давайте поаплодируем, огромная благодарность организаторам, потому что это невероятно круто. Я знаю, что такое организовывать конференции, я это делаю уже очень-очень долго, и э, на самом деле я, знаете, как себя позиционирую, у нас самый как то первый, первый блог по финансовому образованию от блондинки. И моя ключевая задача в Инстаграме показать, что женщины тоже могут. Женщины тоже могут зарабатывать, женщины тоже могут быть одновременно и мамами, и женами, и еще инвестировать. И я считаю, что инвестиции — это очень по-женски. То есть инвестиции — это вот тот самый случай, когда мы говорим, что это очень женское занятие. Вот кто считает, что инвестирование это по женски, что это красиво очень. Я обосную свою точку зрения. На мой взгляд, что такое инвестиции для меня самой? Для меня самой инвестирование это абсолютно пассивный процесс. То есть я хочу проводить время с своей семьей. У меня двое маленьких детей. моему старшему сыну три года, а дочке еще нет полутора лет. И все эти годы, еще даже будучи беременной, я создала, собственно, вот свой инстаграм, страницу, я еще не знала, о чем писать, и мне сказали, Мила, поделись, как ты инвестируешь, поделись, что ты делаешь. А я как раз до знакомства с мужем, собственно, сделала свой первый инвест-проект, я чуть позже вам его даже покажу. Но, скажу сразу, началось это не с миллионов, не с миллиардов. Я не дочка, там, олигарха какого-то, и, увы, у меня очень рано умерли родители. И так получилось, что я вообще осталась одна, у меня не было ни мужа, ни семьи, ни братьев, ни сестер. И в какой-то момент, знаете, я вот написала пост, недавно сегодня выложила, в какой-то момент я столкнулась с такой точкой, точкой, ну, не возврата, что ли, я не знаю, не хочу говорить как-то громко, но наверняка у каждого из вас, у каждого был в жизни такой период, может быть, или состояние, когда вы говорите себе, вот я так, вот как сейчас, я больше не хочу. Было у кого-нибудь такого. По разным причинам. Но вот так, как сейчас, вот, вот так вот я буду вот, вот вообще. И в эти моменты принимаются какие-то очень важные решения, да? У меня так получилось я всегда была очень успешной, я 17 лет занимаюсь бизнесом, у меня было много действительно проектов, у меня был и сетевой бизнес, и у меня была, у меня огромная команда была уже 18 лет, у меня структура насчитывала 2500 человек в разных странах, и у меня был фитнес-клуб, я работала даже в проекте по соблазнению для мужчин, учила мужчин соблазнять женщин, в общем, разные были этапы, вехи в жизни, и в какой-то момент я осталась вообще без денег. Вот, казалось бы, со стороны все выглядело очень красиво, я такая вся презентабельная, а денег при этом не было. И вот это состояние, это отвратительное, когда тебе надо выбирать, пообедать или поужинать. Когда тебе... И самое главное, что ты не можешь никому об этом сказать. То есть ты не можешь... У тебя нету никого, кому ты можешь пожаловаться или кому ты можешь ну, как-то вот попросить о помощи. То есть я очень стеснялась брать в долг, я очень стеснялась говорить о своих каких-то неудачах, поражениях, я всегда была очень успешна. Но так получилось, что да, в какой-то момент я даже разбила копилку. Если помните, такие копилки были хрюшки. Есть у кого-нибудь сейчас копилка? Пятачки туда опускаете, да, Вот мелочи. Вот я ее разбила. Уже до чего надо дойти, чтобы разбить копилку? Ну, то есть это, это, это прям трэш был. И в тот момент я сказала, я так больше не хочу, и я сделаю все возможное, но у меня этого не будет больше в жизни никогда. Вот такой ситуации, когда приходится выбирать. И я, собственно, начала думать в сторону, скажем так, как сделать так в жизни, чтобы деньги были всегда, и чтобы не надо было за них переживать. У кого вот есть такое желание, чтобы вот деньги были просто были, не ради там чего-то, а просто чтобы вот споко для спокойствия. Да? Понимаете, о чем я говорю? И здесь вопрос даже не в том, есть у тебя рядом мужчина или его нет. И даже вопрос не в том, что у тебя есть дети, там, за которых ты несешь ответственность. Здесь вопрос просто лично вот для себя, для своего вот внутреннего вот такого спокойствия. И в инвестициях я как раз нашла ответ на свои вопросы. Я нашла решение. Когда ты один раз делаешь какое-то действие, и потом. Вот то, что ты сделала, оно тебя кормит. Оно тебе дает деньги в любом случае, при любом раскладе. Я вам сегодня расскажу про свое инвестирование. Я вам сегодня расскажу про то, как я это понимаю, как я к этому отношусь, и как практически с нуля, да, собственно, сейчас мы пришли к самому большому инвестсообществу. Я имею около 10 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье. У меня есть доход, 4 доходных автомобиля уже. У меня есть больше 20 двадцати стратегий в портфеле. Я вам расскажу, как, собственно, я дошла до жизни такой. И это всего произошло буквально за последние, ну, наверное, четыре вот года, если так можно сказать. И самое главное, это то, что если я это смогла сделать, то, в принципе, это способно повторить каждого. Но знаете, что на старте? Мне всегда казалось, что инвесторы — это какие-то такие люди, которые обладают совершенно уникальными богатствами, знаниями, и что это какие-то такие люди, которые обязательно, но ну, они родились уже просто богатыми. Ну, то есть у них есть вот уже какая-то база. Вот есть у кого-то такое ощущение, честно только, что инвесторы все-таки ну, лукавят девчонки, да, тут рассказывают, но, наверное, что-то все-таки у них было, да, а у меня ничего нету, поэтому вот, ну, как бы я, я не инвестор. Книжка э, Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока» попала ко мне в руки еще в 2000 году, и потом пошли богатый папа, бедный папа, и так, ну то есть вся эта литература мне была знакома, и я читала эти книги, и как я рассуждала, что есть вот этот вот квадрант, есть люди, которые работают на дядю, на себя, есть люди, у которых э, там, бизнесы, но у меня это еще ничего нет. Поэтому в сектор инвестора я еще не попаду, потому что мне еще рано, правильно? Мне надо пройти все эти этапы. И я как бы читала, с пониманием, что какие крутые люди бывают. Но для себя я эту идею отложила. И только лет пять назад я к этой теме вернулась и подумала, «Так, стоп, а что же могу сделать я? И могу ли сделать я вообще что-нибудь?» я начала лезть в эту тему, я стала искать, а кто же у нас женщина? Мне важен был именно опыт женщин. Я вот очень благодарна организаторов, что у нас сегодня женщины здесь связали, Потому что совсем другая вообще амбитолия. То есть, вот понимаете, я, я женщина просто вот от, от макушки до пяток. То есть мне настолько вот… Я очень хаотична, я очень эмоциональна. Я порой очень нервная, я, я раздражительная, я вот… Ну вот у меня всякие есть качества. У меня есть хорошие женские качества, у меня есть разные женские качества. И мне настолько сложно бывает вот эти цифры понять. У меня по математике вечно было то одно, то другое. Но, в общем, ну, не очень было так хорошо. Я с цифрами никогда не дружила. И я всегда мечтала выйти замуж, родить детей. И, понимаете, как-то вот, вот это все. И в моей жизни для меня понятие инвестиции, это было понятие, знаете, связанное с каким-то трейдингом, там, фондовым рынком, вот эти все акции, облигации, эти графики жуткие. Я поняла, что я в этом никогда не разберусь, и я даже не хотела начинать. Но когда я познакомилась с инвестированием с другой стороны, я была поражена. Я была поражена, как это круто. Вот видите, вы сейчас читаете, для вас это может быть просто, ну, слова, да, там, что, что, что такое доходный, ну, недвижимость еще, ладно, вы уже, может быть, там, в теме немножко, гаджеты, господи, какие гаджеты, как, какие, да, что значит доходные, да, там, фонды, кто это, да, там, доверительное управление криптовалютой, все, криптовалюта, знаем, биткоин, да, проходили, и биткоин крякнулся, нечего там делать, вот, вот единственное, что знаем, это вот то, что на поверхности, а на самом деле, Девчонки, это, это целый мир. Это такой крутой мир, я вот просто кайфую. То есть я уделяю сейчас инвестированию процентов, наверное, 10 от своего времени. Но, как гласит закон Паретта, да, мы все знаем, что вот меньшее количество времени оно просто приносит больше результата. То есть основной доход у меня на сегодняшний день, конечно же, с инвестиций. Посмотрите просто на наш масштаб, на наш рост. В прошлом году, в сентябре, я сделала первую инвест-конференцию, на которой я собрала инвесторов, людей-практиков и экспертов в теме инвестирования. Я очень люблю экспертов. Я просто фанат э, лидеров мнений. Я фанат номер один в своей нише. Я обожаю просто людей-практиков, я обожаю учиться у тех, кто в данный момент в наше время сейчас делает результаты. И я таких людей собираю. И в сентябре нас было всего 60 человек в Сочи, а уже в мае этого года в Москве нас было 320 человек. Мы за меньше чем за, то есть за полгода, да, мы выросли в 7 раз. Чтобы вы понимали, эти инвест-конференции туда попадают не все, а это конференции для тех людей, которые готовы инвесторы. Готовые инвесторы. В сентябре 2018 года у нас прошло инвест патия в Москве. Это уже инвест-тусовка. То есть мы общаемся, мы дружим с семьями. О, к нам присоединяются вот те самые мужчины, которые меня считают, это зачастую мужья. Тех женщин, которые ко мне пришли, которые стучали кулаком и говорили нет, только не инвестирование. Это все секта, пирамида. Чему может она научить, да, показывали на меня. Девчонки подсовывали мой инстаграм, а мужья говорили, это кто вообще, это зачем. Что это? Иди занимайся детьми, иди, вот там, пироги пики, что-то лезет, да? И теперь эти мужья приходят, и теперь они уже инвестируют в семье, и это очень круто. И в октябре 2018 года на прошлых выходных э, в Сочи мы провели действительно самую большую мест-конференцию. Нас было 370 участников с разных точек мира. То есть приезжала Америка. Спасибо. Португалия, Испания. Просто потрясающе. И у меня есть закрытое сообщество клиентов, то есть это те люди, которые уже прошли вот какой-то мой курс, продукт. И на сегодняшний день у нас 2700 человек, вы можете представить, у нас есть закрытый чат, мы общаемся, обмениваемся там, удачами и так далее, нашими там, неуспехами в том числе. И в прошлом году мы реализовали проектов на сумму 390 миллионов рублей. Вы представляете, какая это сила? И Это девчонки делают! Когда мне говорят, Мила, ну ты там, в Инстаграм, знаете, кому говорили, Инстаграм какая-то вообще, да? Что это за социальная сеть? Инстаграм, мамы, в декрете, с двумя, с тремя детьми, молодые девчонки, студентки, взрослые женщины, солидные женщины, пожилые женщины, разные люди. Я не говорю, что мой проект не исключительно для женщин, но так получается, что Инстаграм в основном объединяет женскую аудиторию. И да, мы сделали проектов на 400 миллионов рублей. Вот вы представьте, это, это очень круто. И я сейчас не буду прям сильно там как-то рассказывать, там хвалиться и так далее. Это все не имеет отношения. Я вам расскажу сегодня про две стратегии. У меня, есть, да, у меня есть курсы, у меня есть обучение, у меня есть личные консультации и так далее. Но самое главное, у меня есть люди. Все я это делаю, то есть так как я основной доход получаю от инвестирования, все я это делаю ради сообщества. Моя просто огромнейшая цель и задача собрать вокруг себя такую, такую аудиторию, таких людей, пусть и будет немного. Вы знаете, меня даже, я когда рекламу хочу купить в Инстаграме, мне цену завышают в пять раз. У меня мой см она мне говорит, ты понимаешь, у тебя, ну, умело же денег много, типа, ну, что, пусть платят. То есть, понимаете, есть уже предубеждение такое, уже, уже а, ну давай, раз тема по финансам, давай плати больше. И, вы знаете, я это делаю ради сообщества, ради того, чтобы, например, как мы сделали в сентябре месяце, мы пришли, я пришла в компанию Рольф, говорю, мы хотим купить у вас автомобили. Автомобили Хёнка, хотим купить Солярисы. И мы купили около ста автомобилей, представляете? Сто автомобилей Махом. И у людей там просто... Они говорят, как вы это делаете. Вы кто вообще? Я прихожу, там джинсы, как там, это я сейчас нарядилась, а так я. Джинсы, как в футболочке, прихожу, говорю, я вот мила, там, у меня Инстаграм туда-сюда. У нас сообщество, я говорю, у нас вот частные лица. Покупать будете на кого? На компанию или там. Я говорю, не, у нас все сами по себе. Оплатить а как будете, как у а гарантии какие? Я говорю, ну вот как-то так, там каждый сам по себе. Они, конечно, там сейчас в шоке вообще, потому что. Но люди не ожидали, что это действительно все работает. На этой конференции в Сочи у меня выступал, ну, то есть я постоянно еще много стратегии, у меня выступал управляющий одной из такси. Так вот, для нас специально создали такси, компанию такси. Специально для нашего сообщества. Вы представляете, как это фунтаж? Они придумали для нас стратегию. То есть я говорю, сделай так, чтобы у нас была максимально фиксированная какая-то сумма, да, оплата. Я вам сейчас расскажу про эту стратегию, очень интересно. Я говорю, сделай так, чтобы нам вот максимально было интересно участвовать, чтобы мы не думали, сколько у меня машин ездит, 3 дня или 30 дней, чтобы мы точно были уверены, потому что многие берут в кредит, что мы выплатим кредит и еще там что-то останется. И нам придумали специальные условия. Для нас создали определенный пул инвесторский. В общем, это очень круто. И немножко про девочку расскажу. Вот Вика Соболева, может быть, вы ее знаете? Да? А кто вообще за моим Instagram вообще следит? Там, О, ползала, круто. А, так вот, Вика Соболева, у нее очень крутой бизнес по посудочной аренде в Санкт-Петербурге. И даже мы с ней случайно на мой день рождения побылись и встретились. Она там тоже сейчас набрала квартир. Вика, сейчас она уже зарабатывает около 500 тысяч рублей. Она их зарабатывает ежемесячно, причем половина у нее денег идет из курса, она обучает, как создать бизнес по суточной аренде, а половина денег у нее пассивный доход вот с ее проекта, то есть у нее там есть управляющий, который всем этим делом рулит. Это, это История Вика, конечно, тоже мама. Вика Карантинова, это тоже девушка из Санкт-Петербурга, и она знаменательна тем, что Вика у нее денег вообще не было. То есть она когда пришла, она говорит, Мила, конечно, все круто очень, там доходная недвижимость, автомобиля, но у меня денег нет. Типа, что делать? Я говорю, иди зарабатываю. Ну и все. А Вика, значит, прошла у меня курс «Финансовая свобода», где мы там учимся создавать дополнительные источники дохода, где мы учим там базовые знания по инвестициям. И в итоге Вика, вот если ты меня сейчас смотришь в прямом эфире, мы сейчас в прямом эфире, у меня, кстати, его в Инстаграме. Вика, если ты меня сейчас смотришь, потому что для меня Вика — это просто мы с кураторами между собой общались, что вот, вот этот человек, ее надо вот отдельно как-то вот вести, вообще не смешивать со всеми остальными участниками, потому что она научит плохому. Вика набрала кредитов потреб, кредитов, ипотеки какие-то. Ей ничего Она мама в декрете. У нее двое детей. Ей ничего не дают. Она на кого-то взяла. Она ничего мужу не сказала. Она заначку дома забрала. В общем, короче, какой-то просто трек. Муж, муж не в курсе был. Муж только приехал первый раз сейчас вот к нам в Сочи. Вот там Глаза вот так вот опустил. Он пришел в подарок получать. Он на сцену выиграл в лотерее. Вот это муж Вики Карантиновой. Вот. И увидите совершенно невероятные результаты, потому что она запустила 6 инвес-проектов, 300 тысяч рублей, это вот та самая была заначка у мужа. Вот, плюс она влезла в кредиты, в, там, во всякие, в ипотеки там, и так далее. И на сегодняшний день, у нее, посмотрите, у нее есть и квартира, которая в сутки. У нее есть два доходных автомобиля, которые в Питере катаются. Она сделала один займ под залог недвижимости. Я сейчас расскажу, что это такое. У нее 20 доходных гаджетов, тоже вам расскажу. У нее 7 даже инвестиционных монет. Там золото, серебро. И у нее еще недвижимость, которую она сама начала сдавать. То есть идея в том, что вот я часто на своих семинарах, курсах вообще эфира говорю о том, что нафиг вы живете в своей квартире. И меня за это целый год в Инстаграме я отбивалась, потому что я говорила, ну зачем вы закапываете деньги? Вы живете на деньгах. То есть мой принцип какой? Я сейчас знаю, что половина зала меня сейчас сольют сразу, но вы просто ну, подумайте, знаете, для расширения, может быть, каких-то там границ, может быть, не ваших, а кого-нибудь. Но я убеждена, что не надо жить в своем жилье, то есть нужно жилье снимать, а деньги должны работать. То есть я абсолютно за то, чтобы деньги вкладывать в прибыльные доходные проекты, а на эти деньги, которые приносят эти проекты, можно совершенно спокойно снимать жилье того уровня, которое вам нравится. Я в этом абсолютно убеждена. И э, тому доказательство. Я имею 10 объектов недвижимости, мы живем в съемном доме, и абсолютно кайфово. И кто говорит, что съемное жилье это фи-фи-фи, там надоело типа мыкаться по съемным квартирам и так далее, всякие вот эти вот вещи. Говорю, мы просто, наверное, не жили в хороших квартирах, в хороших домах, которые сдаются в аренду. Я чуть позже объясню, почему наглядно в деньгах, почему я это делаю, как это все происходит, прям покажу вам схему. Но моя ключевая такая вот мысль, когда люди говорят «У меня нет ни денег, у меня ничего нет». Вот ничего у меня нет, у меня ни гаража даже нет, ни домика бабушки, который можно продать, но зачастую они живут в квартире, за которую они платят деньги, коммуналку все платят, налог все платят, содержание, ремонт постоянный. Зачем? Зачем? Если можно с кайфом, комфортом жить. Мы живем в коттеджном поселке, который арендный. То есть задача собственников этого поселка – сдавать максимально долго. Там люди рождаются, потом еще рожают своих детей. И вообще, то есть там… Вот это вот основная цель, что вот хотя бы себе на квартиру заработать или хотя бы в ипотеку там на 20 лет влезть. Зато моя 38 метров, классная двушка на окраине города сато ям вот. вот мы с мужем работаем на, на эту ипотеку. И вы знаете, вот я абсолютно не сторонница такого подхода. Я вообще, честно говоря, занимаюсь темой финансов. Чем больше я занимаюсь, тем меньше у меня привязки к деньгам. Тем меньше у меня, знаете, какого-то вот ощущения, что невозможно без денег или что деньги там что-то дают. Деньги дают только какое-то вот, может быть, спокойствие, да, вот эту вот свободу но ты не унесешь эти квартиры, машины с собой. Ты... это все не важно. Если ты хочешь передать ребенку квартиру, ты сделай, а ребенку два года, например, да? Но ты прогони эти деньги сейчас до его 18 летия, создать такой капитал, чтобы ты по 18 лет ты могла позволить себе купить 20 квартир, 40 квартир. Понимаете идею? То есть не надо закапывать деньги в то что не приносит дохода. Я не против дохода недвижимости. То есть я не против инвестиций в недвижимость, я очень за, но за доходную недвижимость, которая приносит реальные деньги. Вот Юля Рокчеева, ну, уже не девочка такая, она э, шла с высокой должности в э, банке, э, потому что ей хотелось больше свободы, потому что ей надоело работать на кого-то, потому что ей просто хотелось свои проекты, и она в итоге создала полквартир квартир в субаренде у нее, то есть она купила бизнес по посуточной аренде, внимание, все на автомате работает, да, это пассивный доход, и создала свой бизнес по доставке продуктов, доходные гаджеты, ну и так далее. Очень много девчонок, сейчас я вам, знаете, кого покажу. А, вот, может быть, вы знаете, как его зовут? Вот это вот, Маша, может, вы знаете, бренд New Rare Ru, украшения. Она говорит, я вообще вот, я настолько творческий человек, что мне вот эти все ваши там цифры ты из видишь, То есть она я вообще не об этом. Она делает украшения ювелирные. За один год только. Смотрите, что она сделала. Две доходные студии в Сочи у нее появились. Доходный автомобиль, 20 гаджетов и за под процент. Сейчас ее пассивный доход, абсолютно пассивный, порядка 150 тысяч рублей. Не, конечно, не миллионы миллиардов, но для человека, который начинал... У нее стартовый капитал всего было 200 тысяч рублей. Для стартового капитала 200 из 200 сделать такой пассивный доход, я считаю, это очень круто, всего за один год творческий человек. Это Елена Нестерова, это моя просто персональная звезда, скоро я про нее на Ютубе расскажу. Ей 58 лет, и у нее было так получилось, она очень активная башня, ее даже на ты прям называют, потому что, ну, такие бывают, вот 58 как как 18. У нее был долг – 900 тысяч рублей. Ну, долг правильно. был, потому что она купила квартиру, знаете, долгостройка Покупаешь, и вдруг куда-то застройщик уходит. У меня вот… У кого-нибудь есть такой эксперимент? Во! Я купила сама тоже две квартиры у потрясающего что застройщика СУ-155, четыре с половиной года назад. И он обанкротился, и я до сих пор плачу ипотеки. Я до сих пор, я не могу ничего сделать с этими квартирами, не могу их заложить, я не могу их продать. Я не могу их заселить, потому что у меня нет ни ключей, ни собственности. Ничего. И вот, неизвестно, сколько это будет продолжаться. Вот у нее похожая была история. Она много-много лет находилась вот в такой вот завязке, собственно. Вот. И эм, надо было как-то убираться. В итоге, наконец, ключи отдали, все успешно разрешилось. И Лена начала инвестировать. Начала инвестировать с очень э, простых, да, каких-то понятных проектов про них подробнее расскажу, ни на что не рассчитывая. Но она такая, прям вот. Знаете, такие бывают люди, которые прям, а давай, обошли, да а почему бы и нет? И сейчас у Лены, внимание, пассивного дохода пенсионерка в Москве получает 11 тысяч рублей. Пассивный доход у нее 75. Это очень круто. Я считаю, это просто... Она, она Я говорю, Лена, ты вообще великолепна. Я у нее побрала интервью для YouTube, я говорю, Лена, просто. Она говорит, да я-то ладно, у меня есть мама. Маме, маме 82 года. Мама так же. Мама пенсия тоже есть. Мама тоже живет в Москве. она говорит, мама, ну что ты Давай это? Давай тоже проинвестируем. Она такая, а что можно, что куда? И у нас там была одна стратегия, там можно было зайти, ну, 45 тысяч рублей. Она говорит, 45 тысяч рублей. Я говорю, есть. Давай. Где ты что там копишь там себе на это самое? Давай. Я, значит, 45 тысяч рублей мама отнесла, там перекрестилась. В общем, сейчас мама получает 6 тысяч рублей пассивного дохода, 82 года. Да, 6 тысяч, ну да, но 82. И она даже и И самое главное, что вот этот вот 45, они уже окупились. То есть 7 месяцев уже прошло, она уже тело все вернулось. сейчас все только пойдет в плюс. Это очень важно, это очень важно. И э, мои три основных правила инвестиций, то есть я сейчас много говорю про стратегии, про примеры, но есть, конечно, базовые правила, которыми лично я руководствуюсь, я хочу с вами поделиться. Первое правило – это правило диверсификации, которое гласится. Как оно называется? Не храни... Чего? Какие перцы? Яйца. В одной корзине. Перцы. тоже, да. Не храни яйца в одной корзине. Вообще мало у нас можем пошутить. Да. Яйца, это очень важно. Очень важно не инвестировать только в одни яйца. Короче, когда ты начинаешь заниматься инвестициями, очень важно не в один проект ходить, а сразу в несколько. Мне очень нравится инвестирование в недвижимость. Но инвестиции в недвижимость это только одна из 20 моих стратегий, у меня еще 19 других. Почему? Мы когда сидели на Ким, вот с Ким Киосаки, на ужине, на прекрасном, который нам Анна организовала. И Ким, я спрашиваю, Ким, а куда вы инвестируете? Она говорит, в недвижимость. Я говорю, классно, а в какой стране? Она говорит, в Соединенных Америки, у меня 7 тысяч объектов недвижимости, 2 отеля, два гольфполя и так далее. Я говорю, круто, классно, а на другие рынки вы смотрите? Она говорит, я посмотрела, да, зачем? Я говорю, ну как бы нестабильно, вот у нас там да, все. Она да, да, в принципе, в мире не очень сейчас стабильно. да. Но я понимаю, что за этими словами кроется то, что в Америке намного стабильнее, чем у нас, и там особо не надо подстилочку постилать. Когда я начала рассказывать про наши стратегии, она говорит, это все да, очень интересно, но я понимаю, что Ким очень успешно в своих областях, и она ну, зачем что-то еще, если так все хорошо работает? У нас ситуация с вами другая. Вы знаете, насколько рубль подешевел? Реальный темп инфляции, знаете? За последние четыре года, кто-то может сказать? Ну, по своим ощущениям. Вот вы приходите в кафешку, в ресторан. 30%, еще какие версии? Все? примерно в два раза. Примерно, там зависит от продуктовой линии, там зависит от того, что вы покупаете и вы кушаете два раза. Вы можете себе представить, вот у вас был миллион рублей бумажки четыре года назад, а сейчас эти бумажки как же у вас красивенько лежат, кто дома хранит денежки, а? Не признается, да? да. Правильно, Даже потом сразу, а где вы живете? Вы знаете, вот когда ты хранишь, я раньше стояла в очереди на вклады. Я приходила в банк, говорила, я искала на сайте банки.ру, искала самый выгодный вклад. Я ставила в очередь на вклады. Я думала, какая молодец. Я так внутренне себя гордилась. Я такая, я же, ну я же молодец, я же вклад кладу, я же сохраняю деньги, там приумножаю. Да. А соседняя очередь была в кредитор. Я думала, что за люди вообще? Не повезло. Но... Так, конечно, бывает в жизни, да. А я же, я, я молодец, я же, я сохранитель. Сейчас я понимаю, что 7% годовых – это минус. Если ты хранишь деньги дома, это минус. Если ты хранишь деньги в банках, это минус. Это минус. Ты не зарабатываешь, это иллюзия. 7% годовых – это иллюзия. Мой порог интереса – 30% годовых. 30% годовых, если мы говорим про рубли. Я для себя лично это определила, что минимум меня интересует доходность 30% годовых. И чтобы получить эти 30% годовых, я использую диверсификацию. То есть я в разные корзины, я в разные стратегии вкладываю, вкладываю разные суммы денег. Второе правило — это управление рисками. 80 на 20. Я мыслю как пенсионер. Вот я честно скажу на камеру, но ну, я сухуха. Я прям, я вот, я, я очень боюсь. Я очень боюсь. Я каждый раз, когда мне надо куда отнести деньги, я все проверяю, у меня там команда, юрист, там, то есть. Я боюсь невероятно. Я просто, Даже не то, что я боюсь потерять деньги, а я боюсь какой-то дуры просто оказаться, что вот я сейчас стянусь, вяжусь и как это самое, как идиотку. И вот мне очень сильно помогает диверсификация рисками, с одной стороны, с другой стороны, управление этими рисками. То есть, 80% всех денег я вкладываю в низкорисковые стратегии. Как прям 80-летний пяти лет. И 20% я высокие риски вхожу. Вот есть миллион, значит 800 тысяч у меня будет низкорисковые, 20% высокорисковые. Как я определяю риски, это уже отдельный вопрос. Там есть ряд ну, всяких вещей, там, механизмов, это отдельная тема, тоже можно где -то поговорить. И третье моё основное просто, правило, ключевое, без которого я вообще не двинусь. Я не хочу заниматься процессом, понимаете? Я не хочу знать, какой мне там ставят этот, я не знаю, этот генератор или что там проводят, как... а как вы разделили квартиру на студии? А как, какой вы там этот самый насос провели, какой марки? А, а какая у вас там вентиляция? А как вы… Я не знаю, как я это сделал. У меня есть люди, которые это делают. Я не знаю, я не хочу это знать. Я не хочу знать, что будет, если мой автомобиль, там что-то на него сядет кто-то, и там Я не хочу. У меня есть управляющая компания, я оплачу ему их комиссию, они вместе со мной зарабатывают, все довольны. Вин-вин, Класс. Моя задача найти эти стратегии. Спасибо. Угодите, я не хочу быть лошадью, вот этой, знаете, которая гонится там. Значит, скорее, быстрее, надо это успеть, надо это. Я не хочу. Мне это нафиг не надо. Я хочу вот кайфовать, у меня малыши мои и, понимаете, я, ну, как бы, я женщина. Я правда, я не хочу вот это все решать. Я, я хочу заниматься своим любимым делом. У меня классно получается, я веду коучинг, я кайфую от этого, я там, пишу посты, там, я вот, делаю конференции. Я кайфую от этого процесса, от путешествий. Я не хочу влезать во внутрь. Это мое прям главное правило. Если требует своего участия, я в эту стратегию просто не вхожу. Все, точка. И посмотрите, вот сейчас вкратце да, вам расскажу про то, как я считаю. Как посчитать доход. Я сейчас расшифрую эту страшную формулу. ДПГ это доход, полученный за год к ЛК, деленной на ЛК. ЛК это личный капитал. Доход, полученный за год, это сколько денег я получаю чистыми за вычетом всех расходов. Чистыми. ЛК – это личный капитал. Сколько я денег изначально внесла в эту стратегию. И вот это ключевой момент. Запомните, личный капитал – это очень важный, важный момент. И все это умноженное на стоп. Так считается процент доходности. Приведу пример. Есть квартира, которая сдается, однокомнатная квартира, допустим, в Подмосковье, за 25 тысяч рублей. Мы умножаем на 12 месяцев, вычитаем коммуналку примерно да, там, дата за, за весь год, допустим, там минус 30 тысяч, и деленная на рыночную стоимость этой квартиры. То есть, если вы сами сейчас не покупаете, просто смотрите относительно вашей рыночной стоимости, да, вот того объекта, которым вы владеете. Получается, смотрите, внимание, сколько? 4,5%. Это стандартная ситуация, я вам бы сказала, типичная ситуация, в которой живут люди. Вот кого-то есть квартира, которую он сдает. О, господа инвесторы. Вот, так вот, смотрите, посчитайте вот по своим квартирам, сколько у вас получается процентов выдаваемых. Вот. Обычно Стой. вся недвижимость, которую мы сдаём просто как есть, она приносит очень маленькие проценты годовых. до 10, до 12 процентов Вопрос? Ну зачем? Ну зачем это нужно, если есть, если можно по другому? Как по другому? Смотрите. Слева картинка. Интересно это вообще, нет? Или, или макнуть? А нет вот, вот этого, этого указки? Смотрите на цифру 25 слева, на цифру 25 справа. Это как квартира была слева, справа это как встала. Так вот, это, это моя квартира. Слева это был, ну, по цифру 1 тамбур, цифру 2 санузел, цифру 3 кухня. Лоджия и цифра 4 комната. Понятно, да, планировка? Смотрите, что, что я сделала. Кто, кто? увидел, что я сделала, прям, сразу? Сделала второй санузел. Где? В коридоре. Молодцы. У меня не первый этаж, у меня третий этаж, можно сделать в коридоре. И что я получила? Две студии. Я не две комнаты получала, а две студии. По цифре четыре у меня появился тамбур, то есть входит в железную дверь, тамбур, и дальше у меня идет раздвоение. Вот циферка 5, это начинается одна студия, студия номер один. И по циферке вот один, вот это все, у меня получилась вторая студия. Причем мне показалось, что мало, что она просто студия. Я ее сделала двухкомнатную еще. Я ее еще в спальне оборудовала. А? С одним самым словом. Не-не-не, вот здесь вот комната, вот здесь комната. Давайте сейчас деталей не будем, мы на перерыве подойдем. Я просто концептуально, да, чтобы вы поняли. Получилось две студии. Вот она вот так вот выглядит, нормальная такая, инвест, квартира, даже с такой плиткой. Эта студия, у меня сейчас две студии, этих сдается, это район, ой, район переделкина, район переделкина, 7 километров от Мукана, каждая сдается по 25 тысяч в течение 4 лет. У меня ни разу не было простоя, больше трех дней. Это так на, на секунду к вопросу о том, как люди говорят, ну как это, вот кому это все надо, ну вот кому-то надо. Причем я снимаю человек, который сдает ее посуточно. Обе студии сдают посуточно. То есть он усовершенствовал модель, и он еще сейчас еще больше с нее денег зарабатывает. Сдается посуточно за 2-900 в сутки. Можете найти даже объявление, вот, если кому-то будет это интересно. Я получается, на комнату квартиры в два раза больше. Но, как вы понимаете, процент доходности 9% меня тоже не особо устраивает. Поэтому я еще сейчас выставила на продажу. Я еще сейчас продаю по трем вариантам, как бизнес, как есть и как отдельные две квартиры. Да. Следующий проект, это вот, например, я сделала в Химках, тоже однушка. Я сделала из однушки просто двушку. То есть я вам сейчас расскажу способы, как можно увеличить доходность тех объектов, которые у вас уже есть на сегодняшний день. Просто сделала, видите, у меня там такие двери, я сделала, спальню, я сделала. Я в квартире добавила гардеробную и сделала вторую спальню. Такую нишу для там и так далее. Вот это вот тема следующая. Ким, который даже промонтировал стратегии доходных автомобилей. Супер тема. Я всегда думала, вот доходные квартиры, все говорят, недвижимость, недвижимость, а машинами. Неужели может быть активом? Вот представьте, кто ездит на машине. Кайф. А кто хотел бы, чтобы ваша машина приносила вам деньги? Не выплатили вот это вот все да, за нее, а она вам приносила деньги. Я, в общем, так впечатлилась этой стратегии, что я свой Егуар отдала в прокат. Я купила BMW семерку, отдала в прокат. Я купила еще два Hyundai Solaris, и они сейчас катаются в такси. Вот они мои две машинки, которые я буквально купила вот две недели назад. Посмотрите просто расчеты. Ну, так вкратце, я вас не буду давить цифрами, просто чтобы вы разницу немножко поняли. 920 тысяч — это личный капитал в первом случае. Это стоимость автомобиля — 760 тысяч плюс примерно 150-160 тысяч — это ну, такая подготовка к тому, чтобы машина поехала в такси. Это каска, осага, на случай, если угонят, что-то, ДТП все, все застраховано. Безусловно, это там обклейка, лицензия, ну, в общем, куча всего того, что подготовить машину. Это личный капитал. И теперь сколько она будет приносить? Приносить минимально, она будет приносить 32 тысячи рублей. Максимально около 40. Это прописано в договоре с управляющей компанией. Я посчитала по минимуму 32 тысячи рублей. 32 тысячи умножаем на 12, будет 384, и минус 83 тысячи. Что это, как вы думаете? Приски. А? Нет, нет, это не кредит. Нет, нет, нет, это не, не, управляющая компания, это я уже посчитал. Это когда мне говорят, что машина дешевеет, она дешевеет. Я посчитала, что машина за три года подешевеет на 250 тысяч примерно. И я заложила 250, поделила на три года, и 83 тысячи я записала, что как будто она мне еще дешевеет. То есть я учитываю вот этот вот факт, что она дешевеет. Получаем 32% годовых. Неплохо, согласитесь. При том, что мне делать ничего не надо меня найдут машину в салоне, купят за меня, поставят на учет, обклеят. Мое участие вообще не нужно, один раз только доверенность написать. Классно? Смотрите, теперь та же самая схема с кредитом. Мои личный капитал это только 150 тысяч, это первый взнос по машине, плюс деньги на вот, подготовку машины. То есть мой стартовый капитал 310 тысяч рублей. Это очень важно. Посмотрите, как меняются цифры доходности 46 — 46% годовых. Хочешь больше — соответственно, вот видите, как выглядит. Пользуйся кредитом. Стратегии доходных гаджетов. Кому интересно? Организаторы, я прошу прощения, Вот меня очень торопит. Я могу еще пять минут взять? Мило, есть 5 минут. Можно пять минут? Да. Нужно это, нет вам? -а -а. Гаджет — это бомба. Это бомба! Кимки Асаки сказала, мило, да ладно, да что это такое, да не может быть, это гениальный человек, который придумал гаджет. Я жалею, что это не я придумала. Э, что, чем, у кого есть телефоны, поднимите руку, ну понятно, айфоны или Samsung? Есть гениальная идея. Таксисты, которые берут в аренду машины, чтобы бомбить на них зарабатывать, делать, не всегда могут делать. себе позволить купить новый телефон. Согласна? Они даже глупо что себе не могут позволить купить, потому что для них 15-20 тысяч рублей – это прям расход. Согласна? Но есть возможность воспользоваться услугами компании, которые шерят эти телефоны, то есть дает эти телефоны в аренду посуточно. Круто? Можно снять такой телефон за 100 рублей всего, что равно стоимости шаурмы, и, в принципе, зарабатывает больше. Почему таксисты на этом зарабатывают больше? Кто не знает, нет? Заказов больше можно принимать. Если у тебя iPhone или Samsung, они более они интегрированы с этим, с Яндекс Такси. Короче, я это все вот этой не понимаю, но знаю, что там можно больше принимать заказов. Там кнопка лучше тыкается, чем у Huawei. Я серьезно вам. Таксиста спросите в следующий раз, когда будете ездить в спросите, какой ты каким-то телефоном пользуешься, есть ли разница? Разница большая, таксисты это знают. Такси становятся более лакшенными. Точно. Они больше зарабатывают. Зачем они снимают машину за 1600 рублей? Я, я я с двух сторон. Я и машину сдаю таксистам, и еще раз, что-то мои сдаются таксистами. Я, очень общем, заинтересована в том и в другом. И человек, который придумал этот бизнес, он раньше, у него была, только диспетчерскую номер один, это его такси, он сдавал такси. А потом он подумал, что я занимаюсь только такси, надо что-то еще им предложить, допы какие-то. И он предложил доп, и оказалось, что этот доп. Приносит 180% годовых инвестору. 180%! Вы только думаете, это во сколько раз больше, чем вклад. Это гениально. И в этом уроке принять участие. В мае на конференции он у меня выступил и можно было зайти всего с одним устройством. 15 тысяч рублей. Ты получаешь 15 тысяч рублей, тебе покупают телефон на твои деньги, бушный, пятый, там, шестой айфон. Они его страхуют от всяких там поломок, от кражи, там, и так далее. в общем, в это входит все. Отдают таксисту за тебя, сами берут управленческую комиссию, 25%. Ты получаешь чистыми около 2000 рублей с одного телефона в месяц. Месяц. То есть, вложив 400 тысяч, это примерно 30 гаджетов, они под, там, по разным ценам, там, от там, 13 до 17 тысяч, зависимости от того, какую кого модель покупаете. А, получается 60 тысяч в месяц за год. Вы можете представить, какие деньги? это деньги? Да. 180 процентов, Безусловно, это очень рискованная стратегия, это есть, что там, бежать, все деньги, все продавать. Знаете, у меня муж, когда услышал про эту стратегию, он такой, -мо, зачем работать, говорит. Понятно же, что делать надо. То есть все деньги. Но это очень рискованная стратегия. Надо понимать, что здесь ну, как бы есть, есть риск, что компания уйдет с рынка, что, понять, что их поглотят ну, и так далее. На сегодняшний день у них 10 тысяч устройств управления. И только из нашего сообщества больше 600 человек уже приняли участие в этой стратегии. Кому будет интересно, я могу вам лично просто контакты дать. Там, есть у меня даже промо-код для нашего сообщества, могу с вами поделиться, который дает снижение процентной ставки на а, вот эту их управленческую комиссию на первом месте. Меня уже год, сейчас я вам еще раз скажу, у меня есть доходная вилла на Бали. В общем, я задумалась, что нужно диверсифицировать риски, что нужно а, доллар доходность покупать. Я зашла на рынок Грузии. Там тоже долларовая доходность, апартаменты. Мы зашли на Балин, это наша вилла сейчас, большая такая трёхспальная вилла, которая приносит долларовые деньги, потому что абсолютно не привязана к России. И это тоже бизнес, это не бизнес, это стратегия, которая абсолютно автоматизирована, я вообще не занимаюсь. У меня есть управляющий, которая заселяет, выселяет, там горничная, садовник, там все есть. Есть девочки, которые гостей принимают, у которой есть лицензия, которая с этого платят налоги. В общем, у меня все под ключ, то есть я выбираю только такие проекты. И вам я, знаете, вот у, меня, у меня много есть, у меня есть ICO, у меня есть акции, облигации, у меня есть, ну, совершенно разные-разные стратегии. Я вам, знаете, что пожелаю? Это даже не важно, какие там стратегии, что делать, это вторично. Первично что? Первично вообще как-то решиться, да, на все на это, сделать вот этот шаг, потому что стрёмно. Ну, действительно, мало ли еще будет, потому что как бы деньги не, не с неба просто так падают, да, мы все зарабатываем, или ваши рубль, зарабатывают, и надо ценить их труд, и поэтому, конечно, если вы сейчас придете домой и скажете, дорогой, слушай, тут это мило, значит, там, про гаджи что ты что-то рассказывал, добавится. Он, конечно, скажет вам, ну ты вообще в своем уме, <laughs> то есть по, по, куда ты там ходила и куда тебя там завербовали, все это секты и так далее. Но я вам вот очень хочу пожелать, если вы действительно э, планируете стать инвестором, во-первых, определить для себя, какое положение в инвестициях вы хотели бы занимать, то есть это будет активная инвестиция, то есть что-то делать самой, там заселять, ремонт и туда -сюда. Есть недели, люди, фанаты, которым это нравится, и, ну круто. Или это будет для вас пассивность, или это будет то, что вы вот, примете один раз для себя какое-то решение и дальше начнете действовать. Вот важно просто сделать этот шаг. На самом деле вы так кайфанете от этого пассивного дохода. Вот первый месяц у меня девчонки в чате пишут, а я вам получил свои первые 30 тысяч рублей, ничего не сделал. Это, это невероятный кайф. Есть те, кто получает пассивные доходы хоть от чего-то? Согласитесь, запомните вот эти первые свои деньги? Боже. Как? Как? Неужели кто-то заплатил? То есть для меня вот каждый раз, когда мне с разных инвестиций приходит, я кайфую. Я с такой благодарностью, ну, то есть вы вот, принимаете деньги, потому что на самом деле я считаю, что абсолютная ответственность и выборы делаем мы сами. Мы делаем выборы делать или делаем выбор не делать, это тоже выбор. И на том и на другом, в, друг, и в первом и в другом случае это наша ответственность, абсолютно наша ответственность. Поэтому я вам желаю принять важные для себя решение, как я приняла когда-то, и поверить, что, блин, ну это для вас тоже. Ну вы тоже, ну чем вы, собственно, хуже, ну почему вы и не вы? А это, знаете, как кайфово. Вот я вам прям передаю свой заряд кайфовости. Огромное спасибо Филиппе и всей команде города Эльбетов. Спасибо вам большое.